Приветствую вас, Козероги! Давайте посмотрим, какие основные события вас ожидают, ну какие сферы будут активны в июле, какая энергетика будет проявлена максимально. И вы знаете, я вам хочу сказать, что последних несколько месяцев вам многим, я думаю, очень даже везло Особенно везло в материальной и любовной сфере Учитывая, что большинство дней рождения выпало на соединение Венеры с Плутоном Ну, какая-то часть То соединение Венеры с Плутоном, оно рассматривается в карте примерно как аспект миллионера То есть приносит очень хорошую денежку Ну, если так вот в быту ее просто рассматривать Поэтому денежка к вам, я думаю, шла, идет и будет еще идти до ваших дней рождения точно. Ну, хорошо, давайте все-таки вернемся к июлю. Значит, что у нас тут произойдет? 5 числа будет у нас два перехода, значит, важных. Так, раз, два, три, четыре. Из вашего четвертого дома Овна Марс переходит в пятый. Пятый это дом детей, любви, развлечений. Соответственно, активизируется эта сфера. И еще и Меркурий переходит из близнецов в Рак. Знак Рака для вас это сфера партнерства. Ну и поскольку по переменам у нас в июле там будет то Солнце, то Меркурий, то потом после 18 числа присоединится Венера, причем еще здесь и Лилит, точка искушения, то можно сказать, что сфера партнерства, особенно такого партнерства, которое близкое, для брака, для дома, для семьи. Вот оно будет для вас очень актуально. Эта тема в течение всего-всего месяца, всего июля. Ну, также это еще касается Родины в целом. Не только лишь того дома, где вы проживаете, но и всех родственных связей и Родины глобально. Ну, давайте смотреть более подробно. 9 числа у нас там будет интересный аспект. Сейчас посмотрим, будет ли он на воздействовать. Так, от урана к солнцу. Так, смотрим. Секстиль. Ну да, да. Это указание на то, что могут быть какие-то приятные обстоятельства для детей, для любовных встреч и для жизни детей. Так, с 12, там, по 12 13, 14 тоже будут интересны очень аспекты. Во-первых, будет Меркурий вставать в тригонку Урану. Это благоприятное обстоятельства для поездок, для встреч. Э, и... Может быть, даже знакомства произойдут на этом периоде, очень важные, которые впоследствии сыграют серьезную роль в вашей жизни. Тут будут очень важные решения, приняты в это время. И, возможно, еще в это время активизируется жизнь ваших детей, у кого они есть, особенно если они уже взрослые. Давайте еще посмотрим Венеру. Венера у вас находится... Так, в шестом доме это здоровье, работа и в аспекте к Нептуну. Ну, смотрите, тут такое. Во-первых, могут быть какие-то ваши усилия, связанные с рабочими делами, быть бессмысленными. Возможно, могут быть лишние траты, непредвиденные, ну, вообще ненужные. Очень нужно быть осторожным к своему здоровью в это время. Особенно тут в части жидкости. Нужно не рассчитать объемы потом пострадать от этого еще знаете здесь есть указание на какой-то психологический разговор, разговор с психологом даже вот интересно благоприятное вообще время для посещения психолога и вообще для любого терапевтического вмешательства тем более, что Видите, здесь еще и Венера Она одновременно образует аспект Вашему Сатурну во втором доме То есть, деньги Деньги, они как уйдут Знаете, вот вы заработаете хорошо И тут же потратите во все, интересно Заработаете и потратите Или по здоровью Здесь может быть, знаете, вот вложенные деньги В здоровье, они Ну будут полезными, они принесут вам, ну пусть не тот результат, на который вы рассчитываете, но это будет правильное решение, вы знаете, не очень благоприятное время для вот этих несколько дней, для вмешательства косметологического, потому что здесь можно не подрассчитать что-то по Венере, в квадратик, не потому, ну, это, знаете, переоценка своих возможностей, тут немножко идет искаженное понимание красоты по Венере. Покупки тоже могут быть нерациональные. Ну, такое. Не, неблагоприятные дни для шопинга. 17-18, смотрите, вот он, Меркурий, делает аспект к Нептуну. Так, задействованный седьмой, третий дом. Опять же, благоприятный период для поездок, для встреч, для знакомств, для подписания важных договоров. Единственное, что тут есть в напряжении, это оппозиция Меркурия того же к Плутону. Знаете, как будто бы вы примете очень важное решение относительно ваших партнеров. Ну вот что-то прям тут такое резко. Знаете, как перемена, трансформация произойдет вот в сфере партнерства. Ну я уже говорила, с 18 -го Венера покинет ваш... Дом здоровья, работы перейдет в ваш уже партнерский дом. Но я могу сказать, что, наверное, для вас настанет какой-то очень благоприятный, удачный период для создания каких-то новых партнерских отношений, либо переведения уже существующих отношений на новый этап. Так, 22, 23, 24. Смотрим, что тут у нас будет. Ну, во-первых, видите вот этот вот квадрат от Юпитера к Венере. Здесь идет переоценка собственных сил. Сейчас скажу, с чем это будет связано. Значит, это тема семьи дома и партнерства. Дом, семья, партнерство. Может быть, захочется, знаете, что-то такое дорогое сделать. Ну, время, подарок, покупку, приобрести что-то. Ну, какие-то. Причем здесь, смотрите, Венера, она приближается к Лили. Но, смотрите, будет очень серьезное искушение, связанное с партнерством и вашим местом проживания, с вашим домом, с вашей семьей. Может быть, кто-то захочет съехаться с кем-то. Ну, такое тоже вполне реально. Интересно, что Плутон будет делать прекрасный аспект Нептуну. То есть, вы будете очень хорошо чувствовать и понимать обстановку. Знаете, так, ваша интуиция будет в гармонии с вашим таком внутренним стержнем с вашими внутренними планами. И смотрите, 26-го здесь немножко такой, ну не немножко, а тут прямо серьезно очень интересный аспект. Я думаю, что он все-таки не пройдет без последствий для всех абсолютно тут я не нет речи только лишь каком-то определенном знаке зодиака значит смотрите вот это вот соединение марса с ураном оно говорит причем со злом говорит о том что может произойти выход какую-то энергию энергия скорее всего может быть ну, разрушительного характера неожиданная у вас эта тема так раз два три 4 5 дома не дома а, господи дети любовь увлечение хобби здесь идет квадрат к восьмому тут может быть какая-то опасность но обращайте внимание особенно на, я думаю что ну, особенно вот на своих людей которыми вы дорожите на своих близких на тех кто вам дорог и по меркурию это знаете нежелательные поездки перемещения для них куда-либо на бытовом уровне тут вообще элементарно просто конфликт у нас повышенный, с неприятными какими-то последствиями. И смотрите, тут же в седьмом еще и добавляется и Луна, и Венера, и Лилит, и вся эта красота в соединении. Не в соединении, а в квадрате к Юпитеру. Ну, какие-то резкие события могут произойти. Я не знаю больше тут, что можно по ним сказать. Детальнее. Просто будьте осторожны со своими близкими. Не рискуйте к концу месяца. Ну, если вдруг там, знаете, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Ну что, желаем вам хорошего месяца. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Напоминаю, что комментарии для продвижения YouTube учитывают от 5-7 слов. Ну и до встречи в следующих прогнозах.